Где ты? Я найду тебя. Ах, вот ты где. Балди, ты собрал свои вещи? Секунду, бабуля. Еще немного. Мы опаздываем на поезд. Из-за тебя мы не успеем. Сестра, прошу тебя, возьми меня с собой. Нет. Ты опять будешь кормить мальчика сладостями. Это нехорошо для его здоровья. Не буду, вот видишь. И к тому же Новый год это праздник семейный. Хоть раз в год мы должны быть вместе. Так и быть. Но чтобы без фокусов. Вот и ладушки. Я мигом соберу вещи и спущусь. Вот теперь мы точно опоздаем. Зря я на это согласилась. Такси уже минуту ждет. Что вы там копаетесь? Балдюша. Поторопись, внучок, а то бабушка сильно сердится. Уже бегу. Это будет самый лучший Новый год. Скажите, сколько будет стоить поездка до железнодорожной станции? Полтинник. А если мы с собой возьмем мою сестру? А мне без разницы. Сестрой или без нее все равно полтинник. Я же говорила тебе что ты совершенно ничего не стоишь. А я очень рад, что ты разрешила бабушке поехать с нами. Это будет самый лучший Новый год. Ну ладно, садимся и едем. Удачно вам провести Новый год в городе. Ну я поехал. Помоги бабушке донести мешок. Конечно, бабуля. Угу, какой тяжелый. Хотя у меня тоже нелегкий. Внимание, поезд отправляется. Что вы там возите, оба? Мы сейчас опоздаем. Поезд уходит. О, нет. Постой, паровозик. Стойте, стойте. А как же Новый год? С наступающим вас. Ну вот и отметили Новый Год, и таксист уехал как назло. Я же говорила, что не стоит ее брать с собой, она всегда все портит, набрала полный мешок, из-за этого мы не успели. Так э, все набрали, Новый Год же, хотелось встретить как положено, вот и встречай его теперь тут. А в городе сейчас наверное хорошо, там большая новогодняя ёлка в центре стоит. Гирлянды развешаны, фейерверки. Жаль, что нам туда не попасть. Wow! А, oh! О, Очушки. <зв Effective Thought> что с нами случилось? Не знаю. Все произошло так быстро. Где мы? Похоже на вагон поезда. Но не поезд. Мы куда-то движемся. Идем в головной вагон поезда. Узнаем у машиниста, куда мы едем. Нет никакого машиниста. Похоже, этот поезд едет сам по себе. А по-моему, это не поезд вовсе. А какая-то зловещая клака. Внутри так слизко и мерзко. Бабушка, посмотри, какие огромные зубы. Это похоже на пасть чудовища. Неужели мы внутри огромного кого-то? Через пасть мы не сможем выйти. Идем взад поезда. Еще пассажир, что вы тут делаете? Как что, еду? Куда? Сам не знаю, я оказался тут как и вы, внезапно, бродил по перрону, надеялся, что кто-нибудь подаст мне на пропитание, хотя бы в этот праздничный день, там откуда я еду, совсем туго с пропитанием стало. Но вдруг что-то проглотило меня, и вот теперь мы с вами в одном вагоне мчимся в неизвестность навстречу судьбе. И кстати, подайте кто-нибудь на пропитание, я не ел семь дней. Держи пирожок, милок. Спасибо, добрая бабушка. Идем дальше, может там еще пассажиры есть. Болди. «Мама, папа, а вы что тут делаете?» Мы же договорились встретиться с вами в городе и отметить Новый год, но у нас машина сломалась, решили поехать на поезде, но мама долго красилась, как всегда, и мы опоздали, а потом вместо перона вдруг очутились тут. Поняли, что мы попали в беду, что мы в брюхе какого-то чудовища, которое нас проглотило. Я рад видеть вас. Не могу сказать того же, сынок. Я совсем не рад тебя видеть тут. Ведь это означает, что ты тоже попал в беду. И мы пропадем все вместе. А я так надеялся, что когда-нибудь ты станешь гениальным математиком. Не зря я свой мешок собирала с умом. Я тут насобирала подарочков. Вот один для этого чудовища. Сейчас я ему богато намну. Будет знать, как бабушек глотать. И внуков. Вот тебе. Вот тебе еще раз. Ох, и батюшки. Чуть не ушиблась. Бабушка, осторожно. Похоже, ему не нравится. Это может быть опасно для всех нас. Хуже уже не будет. Когда ты в желудке чудовище. Раз уж мы тут оказались всей семьей. А Новый год это праздник семейный. Давайте накроем стол и отметим в последний раз своей жизни. А что, есть чем накрывать? Конечно, я тут собрала в дорогу немножко, чтобы отметить в городе по-человечески. Вот, тут и салатики, и мяско, и гарниры, все есть, все как у людей. А газировка есть и газировка есть, я же сказала, сладости не брать. А, ладно, помирать так с музыкой. Давай, доставай все, что есть. Тут у меня и тортик, и конфетки есть. Все для вас, любимых. Кушайте, кушайте, мои дорогие. А я пока игрушки разбешу для атмосферности. А игрушки зачем ты взяла в поездку? Как зачем? Елочку наряжать? Сестра, раз уж нам недолго осталось... Я хочу попросить у тебя прощения за то, что обижала тебя. Я прощаю тебя, сестра. Я рада, что наш последний Новый Год мы будем отмечать вместе. С праздником вас! Я рад, что оказался тут с вами. Мне так было одиноко. Было обидно остаться одному, холодному, голодному в такой день. Давно у меня такого пира не было. В такой большой компании. Это самый лучший конец, который я мог себе представить. Конец? Знаете, а я не собираюсь тут погибать. Ведь папа меня учил, что нужно бороться до конца. А мы еще не все варианты испробовали. Можно взорвать хвост этого поезда и выскочить отсюда. Так как мы ехали в город, чтобы весело отметить Новый год, я набрал с собой много... Фейерверков и петард Это не игрушки для детей, Балди Уже не важно, бабушка Сейчас главное выживание Пусть папа разместит все это в конце поезда И подожжет А мы отбежим подальше Да, давайте сделаем это Спасайся, кто может! Чудовище остановилось Выходим, пока не поздно «Что же вы, люди, творите такое? Как вам не стыдно? Мне же больно!» «А тебе не стыдно честных людей глотать? Да еще в такой большой праздник!» «Я же вас подвести хотел! Оглянитесь! Вы уже приехали туда, куда хотели попасть!» «Точно! Вот и город!» Вечно вы, люди, все портите. Не нужно делать добро, если тебя об этом не просят. Сам виноват. Какие же вы злые. Даже неудобно как-то. Вот, держи подарок, чтобы не обижался. Что это? Гудок. Будешь всех предупреждать о том, что ты едешь. У всех поездов гудки есть. Правда? Теперь я буду как настоящий. Ага. Ну мы это пойдем, а то опаздываем на праздник. И я с вами. Там, наверное, много еды будет в городе и много добрых людей. Я как раз мечтал оказаться в таком месте. А как же отмечать теперь будем? Ведь еду всю поели, фейерверки взорвали. Самое главное что мы все живы и здоровы, а остальное все будет в новом году. Будем радоваться, что мы все есть друг у друга. С Новым годом, семья! С, С Новым, новым годом! годом! С Новым счастьем!